привет привет мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донского и сегодня я вам покажу первый заказ из 17 каталога 2020 года это последний первый заказ в этом году я надеюсь что будут еще заказы но в этом все самое интересное и начинаем с самого верха я заказала со скидкой 50% вот этот чудесный палантин я надеюсь что он чудесный потому что я его выбирала чисто по картинке а Миша подсказывает заказ на 325 баллов да огромный заказ и то я не все заказала что хотела я многое урезала отменяла заменяла и так далее кстати очень жалею что некоторые продукты не взяла сразу побольше потому что уже нет на складе чего-то давайте рассмотрим шарф и объясню вам что такое скидка 50 процентов боже мой какой он крутой Слушайте, ребята, девочки, и мальчики, кто будет смотреть, это просто палантин огромный. Смотрите, у него какая ширина. Кстати, наверняка где-то должен быть написан его размер, потому что ну есть и в каталоге, естественно. И он двухсторонний, то есть с одной стороны он на белом, на таком светлом фоне вот эти вот елочки, деревья синего цвета, а с другой стороны наоборот, то есть на синем фоне как раз белое, белый рисунок 190 на 80 да я в нем просто завернусь как в одеяло вот именно такое теплое и уютное я как раз и хотела смотрите какое чудо по-моему это супер и еще и бахрома такая хорошего качества бахрома то есть она не разлезется не спутается слушайте я в восторге вот именно такой теплый шарф мне и был нужен вот, теперь у меня есть что такое скидка 50 процентов если вы размещаете заказ на 150 баллов в течение одного каталога и в следующем каталоге тоже делаете заказ на 150 баллов то как раз в третьем каталоге у вас на втором шаге появится такая строчка добавить с 50-процентной скидкой продукт добавляете любой продукт <coughs> не любой wellness нельзя наборы нельзя ну в общем то вы посмотрите если вы добавляете продукт не добавляется значит либо он в запрещенных да, либо, либо его просто нет на складе далее подписка на wellness pack женские витамины я их отдаю дочке а сама как-то перестроилась и начала пить витамины из баночек на самом деле это очень выгодно и удобно. Постоянно у нас акции проходят с витаминами, и поэтому я решила пока пить из баночек. Хотя удобнее пить wellness pack именно из пачки, потому что там пакетики, и в этих пакетиках, сейчас покажу, сразу лежит суточная норма витаминок. Сейчас вот мы с вами раздербаним коробку. Боксы. Любишь витаминки у нас у кота тоже есть свои витамины каждый день мы ему даем витамины специальные кошачьи смотрите целая пачка здесь есть инструкция список какие витамины и вот такой пакетик его нужно выпивать один раз в день то есть здесь две капсулы омега-3 одна вот эта темная капсула это астаксантин и мультивитамины и минералы вот я как раз заказала банку здесь 60 витаминок очень выгодное предложение идет в каталоге но она работает именно если брать две банки я одну взяла Мише одну себе ну и дочки как раз у меня еще есть омега есть астаксантин и астаксантин будет в следующем каталоге по акции очень хорошая цена поэтому я опять буду набирать астаксантина себе много кто отвернулся ну-ка разворачивайся Ага. хорошо что я увидела спецпредложение на сайте только можно было заказать используя специальные коды некоторую продукцию я заказала антибактериальное средство у меня кстати, дочка его обожает оно раньше у нас уже было дорогое вышло больше 300 рублей оно так пахнет классно и здесь более 60% спирта то есть это настоящее вот этот гель он очень классный поэтому я его подарю дочке она его обожает я заказала два набора два набора шампунь и кондиционер по, тоже по отличной скидке если вы смотрели когда я оформляла заказ то вы могли там увидеть и коды продукции и как раз цену я сейчас уже не помню но получается намного выгоднее чем когда вот мы заказываем просто по каталогу также я хочу сказать что этот набор мне очень нравится именно климат-контроль вот климат-контроль что он делает он помогает волосам легче пережить вот тот период когда например, летом жара в комнате кондиционер сейчас на улице мороз в квартирах в домах жара то есть волосы постоянно находятся в таком стрессе и вот этот Серия помогает им пережить вот этот сложный период. Я так понимаю, что сложный период у нас постоянно, да, весной чуть-чуть вроде бы полегче и осенью. Я заказала целых три банки нашего просто фантастического скраба серии Шведеш-Спа. Это просто уникальный скраб, он безумно дорогой, без скидки стоит 1000 рублей. Хотя кто-то скажет, да это разве дорого, как у меня говорит одна клиентка? это разве дорого это нормально вот. но сейчас я его взяла по акции и этот скраб вышел ну, в пределах 500 рублей даже по-моему дешевле это очень отличная просто цена поэтому я сразу взяла три банки это будет и для клиентов и для меня и возможно один я отправлю в подарок следующее да тут уже пойдут больше заказа то что под заказ заказ клиентки это крем для интимной гигиены вот именно вот с желтой крышечкой он рекомендуется женщинам уже более Таким взрослым, отлично справляется с сухостью. То есть он такой прям кремообразный. Не как все наши гели для интимной гигиены. Они так пенятся хорошо, да, они прозрачные. У этого такой он беленький, он не так сильно пенится. Но вот его очень хвалят женщины в возрасте. Говорят, что это супер просто средство, убирает всю сухость и становится намного комфортнее. Так, тоже под заказ крем ос осветляющий. Знаете, такая интересная история. Этот крем меня постоянно заказывает одна клиентка. Уже много-много лет. Она его берет постоянно. И как-то она мне говорит, мой крем-то есть. Я говорю, ага, твой так, так, осветляющий крем. Да, по-моему, он со скидкой. Она в смысле осветляющий. Я говорю, ну, ты все время берешь крем, а он осветляющий. Она такая да а я не знала то есть он ей так нравится она белокожая и ей прям он очень хорошо подходит какие-то вот неровности если вот солнце какие-то да, пятнышки появляются то он постоянно делает это осветление и кожа все время ровная и чистая она говорит он мне так нравится я его не хочу менять то есть я ей предлагала давай поменяем на другой она говорит не, не не не, -не, -не. я уже знаю что он мне подходит что он идеальный я не хочу другой крем ну, желание клиентов это закон Вот заказ два крема серия loving care кстати заметили часть этой серии у нас ушла из каталога вот остался крем появлялась жидкая крем-мыло я тоже брала себе и вот этот крем я его просто обожаю у меня стоит тюбик смотрю вот на полочке на кухне я им пользуюсь каждый день когда я готовлю то для меня это лучшее спасение то что очень сильно сохнет кожа на руках и нанеся этот крем погуще я сажусь отдохнуть и спокойно абсолютно знаю что мои руки напитываются мне становится лучше да хорошо и комфортно да повернись ты к нам пушинка ну повернись нет но ну, это нормально да он всю запись просидит к нам опять попкой так под заказ аромат giordani gold Ориджинал, white original такой необычный аромат очень стойкий и если кто-то в него влюбился то есть кому-то он понравился то это любовь на всю жизнь как я поняла потому что у меня появились клиенты которые ну, с которым я только познакомилась. Они этот аромат знают еще 15 лет назад, они его заказывали. И, увидев меня, сразу спросили: А есть этот аромат? И я говорю, да, есть. Один у меня был в наличии, его сразу забрали с руками и ногами. Я думала, подерутся, кстати, в одной организации. И вот второй тоже я сразу заказала, потому что это недолго ждать было. Человек очень обрадовался. В текущем каталоге у нас отличные акции на серии Giordani Gold и сейчас именно минеральная тональная основа у нее SPF 15 есть в этой же серии антивозрастная тональная основа у нее SPF 8 но вот у меня одна клиентка говорит что ей все-таки антивозрастная нравится больше но так как ее нет со скидкой и неизвестно когда будет она иногда берет и минеральную хотя говорит что антивозрастная ей больше нравится честно говоря вот на, у меня сейчас на лице именно такая же тональная основа вот фарфоровый оттенок точно такой я не знаю мне вот не к чему придраться она настолько вот, идеально лежит на лице она классно распределяется ее не видно в порах ее вообще не видно видно просто ухоженное красивое лицо я носила клиентке второй попробовать именно свой тон хотя она хотела выбрать темнее оттенок а я вижу что кожа светлая я говорю мне кажется вам нужен фарфоровый и она попробовала да, немножечко на лице и сказала ну да действительно он классный и заказала именно этот тон под заказ два мыла мед и молоко в коробочках а, кстати это мыло очень здорово брать на подарки если вы хотите сделать ну, человеку просто как маленький комплимент это классный комплимент, потому что крем-мыло его любят все. и просто, когда моешь руки, такой аромат. Вот эта вот пенка, я больше всего обожаю вот в Малахари Флэм невероятно нежную пенку. Она как будто пушинка. Настолько ее приятно вот, вот, намыливать. Она прям ласкает кожу рук, просто ласкает, обнимает, напитывает. И когда смываем мыло, то кожа не сухая она мягкая и не хочется сразу бежать и мазать руки кремом то есть все хорошо все отлично вот такие вот мыла у меня заказывает тоже часто одна клиентка и она же взяла еще два у нее прям все по два два крема это вот ей два таких мыла кстати я такое мыло из осветляющей серии essentials по моему если правильно говорить я подарила дочке ей оно нравится она им тоже умывается, ей оно хорошо подходит. Так, два мыла сюда. И еще, тоже было два, тоже этой же клиентки, два карандаша для бровей. Вы часто спрашиваете про эти карандаши. Вот у меня их заказывает только одна клиентка, но берет их уже не первый раз. И она так сказала, ну я не могу сказать, что это прям вот фонтан, да, предел моих мечтаний, но это пока лучшее, что я для себя нашла вот еще она сказала что если вы видите с одной стороны идет оттеночный да, то есть мы красим брови с другой стороны корректирующая сторона вот, и она говорит я сначала не поняла зачем а потом я раскусила какая-то классная штука то есть красишь брови а потом корректором Делаешь вот так вот подводку, и бровь получается прям такая чистая, да, такой чистый контур. Она более выразительная, яркая. Она говорит, а потом я поняла, какая это классная штука, и вот она опять их заказывает со скидкой как раз. Сразу два. Так, и это еще не все. Я взяла по, из вкладыша Dizdarant Glacier. Такая классная цена, и иногда спрашивают мужские продукты. Кстати, у меня мало берут мужских продуктов, очень мало. И когда я говорю, девчонки, а что вы будете дарить мужьям, они, да сейчас прям, как сейчас прям, это же наше самое дорогое, наши мужчины, наши просто, ну как вот, женщины, и мужчины, это одно целое. Не знаю, я всегда как бы, ну считаю, что надо мужчин тоже баловать, дарить им подарки, но показывать им свою любовь. Внимание, да? Ну, я не знаю, напишите ваше мнение в комментариях, будет интересно у меня закончился сухой шампунь и я сразу взяла себе новый хотя вот больше мне нравится в этой серии HRX зеленый шампунь по эффекту но аромат зеленого я не переношу поэтому я беру себе только вот этот сиреневый он очень вкусно пахнет но он не так круто освежает прическу потому что он больше для тонких волос у меня волосы толстые и корни да, жирнятся но иногда вот когда например четвертый день и я понимаю что не хочу мыть голову или мне ни к чему или некогда совсем я беру просто шишик шип и делаю плетение и мне это круто помогает потому что волосы действительно становятся такие более свежие пышные во-вторых у них у -у, как бы такой приятный аромат появляется и один день мы ходим с этим сухим шампунем на следующий день обязательно нужно помыть голову то есть это не не заменяет мытья головы, а дает нам некую отсрочку небольшую, да, на каких-то экстремальных ситуациях. Или в самолете, например, бывает, что волосы настолько сильно жирнятся, что один перелет сделали. Выходите из самолета, а на голове ужас и негде помыть голову. Тогда можно просто пойти в дамскую комнату, взбить вот так вот этот флакон, нанести на волосы, потом взбить прическу, расчесаться и еще раз тряхнуть волосы. И получается. Вот сухая такая вот помывка головы очень круто так еще заказали а, хайлайтер я, я не вижу помаду я уже а, вижу все фух я аж испугалась это хайлайтер новый giordani gold такой бронзовый очень, очень красиво на картинке, но я не буду открывать, потому что это заказ. Это заказ вот все сюда, в эту серию. Вот, девушки заказали все из серии giordani Gold и еще одну помаду. И что я хочу сказать про помаду, то что это повторная покупка именно этой помады, этот оттенок, даже этот код. То есть клиентки, когда я уговорила ее взять эту помаду, то есть тут вообще отдельная история. Она брала раньше все время... Помаду кремовую опять в не одном, вот, не ультра кремовую, которую сейчас нам обновили, а именно ту еще в синих упаковках. И она ее обожала, то есть когда выходил ее оттенок. Там шестерка была на конце такой кремово-коричневый такой приятный она ее заказывала по 3-4 штуки в запас когда она была с большой скидкой и тут ее сняли с производства выходит новая серия мы заказываем новую помаду подбираем более-менее подходящий оттенок и ей она абсолютно не нравится абсолютно то есть она просто в шоке я ее уговариваю вот на эту giordani gold 33 386 оттенок и она начинает ей пользоваться говорит нет нет не то не то нет, мне не нравится такая прям я переживаю потому что для меня важно чтобы клиенту было ну, комфортно и классно и потом она говорит слушай а я ее распробовала хорошая помада давай еще такую же вот поэтому я очень рада когда удается подобрать клиентке вот что-то ну, прям ну что она довольная это просто самое главное Вы знаете у меня еще целая коробка туши я вам сейчас их попробую все достать но еще я себе заказала лак этот волшебный лак хотя я клялась уже практически ну не клялась а просто говорила все все я лаки заказывать не буду у меня их целая коробка куда мне их девать просто хотя кстати я 4 лака подарила подруге она у меня приходила и видно она посмотрела мой stories я в инстаграм показывала сколько у меня лаков говорила, может быть кто-то хочет лаки вот я ей подарила 4 лака ну уже начатые конечно но она такая довольная просто я подумала это же Идеальный цвет. У меня такого никогда не было. Я его так хочу. Это из новинок оттенок 406-52. Мне кажется, он будет просто нереально крутой. Прямо вот уже завтра, наверное, буду им красить ногти. Запишу видео, покажу вам, как он в деле это что-то очень крутое так далее как официальному обозревателю мне прислали три новинки я правда пока не знаю что это я еще не смотрела по-моему это маска для ногтей а, новый бальзам для губ мультиактивные наши любимые бальзамчики в таком красивом дизайне и это я не помню что а это масло для ногтей и кутикулы Кисточкой, слушайте, класс. Это будут новинки в первом каталоге. Поэтому я срочно все буду пробовать записывать ролики, потому что я, во-первых, сразу влюбилась в этот дизайн. Это просто невероятно красиво. Я обожаю такие вот оттенки, мягкие, нежные, пастельные. Это что-то вообще просто с чем-то. Так, и здесь целая коробка. Просто вот реально целая коробка блесков и туши. Сейчас будем с вами смотреть. Первая партия. А здесь в перемешку идут до охромные туши это тоже под заказ. И 5 в одном туши Кстати, у меня есть клиенты, которые не стали участвовать в акции, хотя было бы, наверное, выгоднее взять, естественно, тушь 5 в одном и еще что-то к ней: лак, помаду, блеск. Вот. А они взяли просто, просто без скидки 4 туши так вот столько у меня целая гора тушь надеюсь вам это видно я даже не буду считать да их очень много просто чтобы вы понимали что это на самом деле немного потому что я смотрела кто-то брал там около 300 баллов только тушь а у меня весь заказ 325 баллов но зато я оторвалась с блесками я набрала блесков кстати, их уже практически никаких нет на складе. Я сделала упор на блесках для, так сейчас скажу, такое чувство, что у меня какого-то блеска не хватает. А, вот он, да. Так, все, здесь пустая коробка. Я все-таки взяла 4 глянцевых, розовый, глянцевый беж это мой любимый блеск я один сразу себе один у меня уже заказали и два я предложу потому что часто смотрят и говорят какие у тебя губы а что у тебя на губах вот и я показываю свой блеск и мне говорят ой как будет со скидкой скажи я правда не помню кто просил но вот я покажу я взяла себе розовенький. я очень хочу такой нежный нежный розовый цвет себе на губы и коралловый видите да я себя отлично побаловала хотя мне абсолютно не нужны помады и блески вот этот сливовый я предложу но если не заберут я его тоже себе оставлю он такой красивый вообще и еще один коралловый это под заказ то есть ну 50 на 50 уже я думаю что их разберут прям сразу как только я зайду в одно место у меня их тут же заберут в общем-то все мы с вами посмотрели весь мой заказ а мне кажется он очень классный и я сегодня буду еще один заказ отправлять пока небольшой но там будет все со спецпредложения с выгодой максимум или выгода плюс я очень довольна довольна платком я довольна что мне прислали на обзор хочется все попробовать в общем-то и блески конечно я очень их ждала я обожаю новые блески и помады для меня это примерно равно вот как ароматы я люблю ароматы но ароматы редко появляются ну как бы не так Часто как новые помады можно заказать, и просто в этом каталоге ну такая классная акция с блесками. Я решила оторваться по полной. А еще лаком я очень довольна, хочу быстрее его накрасить. Спасибо вам за внимание. Делитесь в комментариях, что вы заказываете себе, что на подарки. Вот хвастайтесь, хвалитесь, и я вам всем желаю отличного настроения. И всего самого, самого счастливого. До новых встреч. Пока-пока.